Всем привет. А, ой, вы меня не знаете, я вас не знаю. Угу. Логично. Меня зовут Киригеймбро, и это мое первое видео. Ну, да. По, как вы уже поняли, по майну. Кто не начинает с майна? Ну ладно. Если что, я летсплейщик Я летсплейщик короче подписывайтесь все вот это тут по ссылочкам там в описании. Но еще пока не пока. Ладно, вот это я, да, и это, наверное, будет первая часть, ну да, это будет первая часть нашего выжимания, ну, короче, запускаем сразу же, не будем ничего изменять, просто, как классический мир, тихо, главное не снести ничего, это будет наш первый мир, первое видео и новый я. Так. Значит, вот мы. Да. Угу. Значит, вот она карта. Не спрашивайте, я играл уже Майн, так что... Так, ну, карту я пока уберу. По карта мне пока не нужна. И да, я играю на PlayStation. Ой, как же я обожаю Майн. Ведь такая... Такая игра, это не как киберпанк, это, там, тут не такая графика, но все равно. Игра old. О! Нифига себе, везунчик. Ну, нифига себе. Вот бы еще деревню найти, и вообще. Чего? Нифига себе. Ну вот сколько мне хватит на, на коробку, на мини-коробку? Да, я буду строить мини-коробку. Ну что вы думали? Что я вам дворец, что ли, построю? Не-не-не, я не дизайнер. Я построю обычную коробку. И никто мне ее не взорвет, Ну, кроме игроков других. Эм... Uh -huh. Советите меня, крушитель. Короче, все. Мне кажется, этого хватит. Так надо оглядеться или не надо? О, грибочки! Там грибочки растут. Так, я уже испугалась, что упал, но я не упал. Опять тихо пещера пещера это пещера цветочки цветочки ля-ля ключи выпуск вот первый наверное будет где-то 15 минут а остальные 12 потому что в, пер э, в первой серии мы кажется будем все изучать а гос сделаем дом вот прям тут вот летающий блок короче гос сделаем дом прям тут мне кажется это отличная идея да. Потому что меня криперы тут вряд ли достанут или могут даже, наверное. Mm. Ну и ну и реально, ну это красиво, это красиво. Ой. Прям на меня похоже. Нет. Ну Что ж такое-то? не путает кнопки а серьезно да Короче, вот. а хотя нет все я зараю землю и все пока тихо Ну зачем я спрыгиваю вниз? Ну почему я так люблю спрыгать вниз? И падать вниз дома. Тихо. Не падай. И не промахнись. Нам хоть что-нибудь надо построить за эту серию. Я офигею, если на меня будут ставить реакции. А я уже знаю, кто будет ставить реакции на меня Мне кажется Ну, пока Пока Нормально Еще подумаем Нормально Коробочек Это мой дом Это мой новый дом Все я больше не могу ничего строить. Да. Я все время пугаюсь, как будто там дракон какой-то летит. Но это не дракон. Это просто... Это просто текстура Майна. Ставь. А... <свист> Симметрия... Угу. все нормально... Опять не так встал... Я уже целый стак истратил. На одну мини-коробочку. Ну это и логично, да. <свист> <свист> все. Дальше нет. Пора отправляться в путешествие. <звы> За деревом. <звы> Тихо. Ой, ну что мне еще сказать? Я не знаю, что мне сказать. Главное, чтобы у меня сейчас на PlayStation запись не приостановилась. Потому что... Это я уже сколько раз пытался Приснять всякие видео И у меня просто Запись то вырубалась То вообще не снимала То еще что-нибудь Так эм... Опять делаем Доски Вот так Агась, агась Я дворник Вася Все, и я я сделал мой домик. Да, у меня будет тут тоже окно, чтоб я видел мое солнышко. чтобы оно меня будило. Так, ну, конечно же, нам надо сделать верстак. Так, сколько уже прошло? 7 минут. Нифига себе, я только начал устроить, а уже 7 минут прошло. Ну что за несправедливость? Так, теперь сделаем... А, стоп. Мне же надо... Ой... Ну ладно, ничего. Так, теперь мне нужны по фэншую лесенки. А все, у меня больше блоков нет. Ну ладно. Так. Ладно. Короче, все, ломаем весь дом, нет. Да -да, штуки мне нужны так я все время путаю эти кнопки как давно я уже не играл в playstation так еще и в майн на playstation я уже не помню эти уроки меня до канели Да что за фигня? И вот этим, походу, мы будем заниматься целую серию. Короче, все. Я буду. Я везде нужно дерево. Я только хотел. Ну, короче, потом пошучу. У это первая еда у тебя не голоден. Просто эти божественные звуки. Какие обожаю эти божественные звуки. минут у нас есть еще где-то ну пять минут <с> так я сейчас пойду как каменщик работает несколько дней на заводе короче вот пока у нас такая лестница будет так что не придирайтесь это пока первая серия так э -э, кирка что еще надо ну меч и вот это все и верстак, то есть теперь как отсюда спуститься? Я конечно люблю. О, но даже ауф сюда добрался. Волки сюда добрались. Ауф. Все, я спустилась. А, я думала, она больше. Ну, ладно, начну копать тут. Эх. Обожаю Майн. За такую атмосферу. Кстати, пишите в комментариях, что во что мне еще поиграть. И пипец, как темно. Во что мне еще поиграть? А то я не знаю, что мне поиграть. У меня есть много игр, так что не волнуйтесь. Но киберпанка нету. Ну и где наш уголь? Но ну, угля нету. Жаль. О! Темнотень! Темнотень! Как вылезти? Огурчики сейчас придут. Огур... огуречики. Беги! Беги, огур... Огуши. Огуречики сейчас придут. Огуречики! Я слышу пауков. Я очень боюсь пауков. Я не хочу, я не хочу, нет, нет, я выживу, я выживу, нет, я не хочу умирать. Вот мой домик, мой домик, мой домик. Как тебя залезть? Очень красивое облако. Так, э все, мой домик, мой домик. Первая ночь у меня нет кровати. Ну что ж, буду вот тут сидеть в уголке и ждать утра. Хотя у нас осталось мало времени. Все время говорю, ну зачем, ну зачем, Кирюша, ну не волнуй. Ну, пусть твои зрители не будут волноваться, что все выпуск закончен. Ой. Что у нас там в окне? Много деревьев. Тут чё? Много деревьев. Тут чё? О, пейзаж. Так, где мой мальберт? Я хочу рисовать. Огуречков нету? Вроде нет. Так, ну пока я тут сделаю, короче, вот все, вот моя кровать, вот буду, буду лежать на диване, ну на скамейке деревянной. Ну, уху, звезды, уху, так, что тут? Ничего. Офигеть, как много еще. Я, oh, я, по... я жрать хочу. Так. <с través> что я могу сделать? Oh, есть. Я могу печку сделать. Ставим сюда печку, Разогреваем что-нибудь пожрать. Что <с terr> <смех> <смех> <смех> Че мне не надо? Вот, вот, де... вот двери мне уже не нужны. Курочка вкусная. Есть. Ой, опыт. Обожаю. Так, да, я лучше сейчас пожру, чтобы у меня еще быстрее не начался голод, становиться. Ладно, все, пожрали. Ну давайте. Кто-нибудь-то я хочу посражра... Поса... посражаться с кем-нибудь. А, точно, у меня, ж... у, меня, у меня дерево есть. Мне надо его посадить. Вот все. Отличное место. что не так-то? Дом на дереве. Да, выпуск Дом на дереве. Uh. Сижу в уголку. Ну ладно, пока ночь. Она что-то не хочет становиться утром. А, все. Клюво. Видеоклип сохранен. Так, вот все. Начался новая съемка. Начался. Угу. Короче, с вами был Кири Гембро. Это мое первое видео. Всем желаю удачи. Всем новым зрителям желаю удачи. Всем... Короче, всем-всем. И <клёк> пока.